Увеличены жилые комнаты, находящиеся в милитаризованной участке биосодержания 14, переоборудованы для подавления и успокоения объекта в 0,82. Обычное оружие имеет слабый эффект воздействия на объект 0.82. На данный момент объект думает, что его сделали королем Франции, а зона содержания на самом деле Королевский дворец, созданный для его защиты. Весь персонал, общающийся с ним, должен быть проинструктирован об этой уловке, а также о том, что нельзя опровергать его понимание ситуации под угрозом казни. Охранники и остальной персонал должен относиться только к классу D. Оперативная группа фи 1 поставлена охранять комнату объекта, но ей не разрешаются близкие контакты с ним. Описание. Объект 0.82 генетически представляет из себя человека. Тем не менее, из-за неопределенных процессов, химических, гормональных, раковых или сверхъестественных, он вырос до гигантского роста, примерно 2,4 метра, около 8 футов, и имеет вес более 310 килограмм, около 700 фунтов. При этом физические характеристики объекта 0.82 крайне непропорциональны. У него слегка заострена высеющая голова округлые а скулы и щеки, но с картошкой и темные запавшие глаза, а также одновременно избыточный вес и большой объем мышечной массы. Его предплечья очень мускулистые, около 71 сантиметра. Ширина кулака вдоль по костяшкам составляет около 30 сантиметров. Хотя ноги объекта громадны, ступни непропорционально маленькие по отношению к телу, всего 46 размер. Объект 082 называет себя Фердинандом и говорит на французском и с сильным акцентом на английском. Его внешний вид усугубляет множественные шрамы по всему телу, как результат многолетнего подавления в зоне содержания. Его кожа темного загорелого цвета, и хотя он отказывается мыться, он часто меняет одежду. Когда объект говорит, он ценит слова через аномально большие сжатые зубы. Объект 082 размыкает зубы только когда ест или поет, что делает довольно часто. Он поет песни о том что доставляет ему удовольствие, варьирующих от забытых барных песен викторианской эпохи до современной классики, обычно во время обеда и приготовления пищи. Объект 082 не расчесывает волосы на голове, хотя и подрезает и бреется большим ножом, с помощью которого он готовит пищу. Необходимо упомянуть, что волосы объекта ненормально увеличены. Единичный волос толщиной примерно в миллиметр, при этом по твердости и внешнему виду представляет собой грифель карандаша. Иногда объект 082 сжимает зубы так плотно, что его десна начинает кровоточить. Пока остается неизвестным, зачем он это делает. Рентгеновые снимки с трудом поддаются толкованию из-за Большой мышечной массы однако ученые обнаружены бесчисленное количество пуль а также несколько ножей и мечей застрявших в теле объекта манера поведения объекта 082 дружелюбная и беззаботная. За время содержания у объекта 082 накопился большой гардероб. Он любит одеваться по разной моде – в обычную одежду, в военную униформу, в клоунскую и женскую одежду. Новая одежда должна доставляться по требованию объекта. Он довольно часто шутит и вежливо общается с персоналом, часто приглашая их на обед. Тем не менее, персонал должен помнить, что в любой момент объект 082 может напасть на них и съесть. Обычно перед этим он извиняется за свои манеры и перерывает беседу отрыванием головы. Мощные челюсти объекта 0.82 достаточно сильные, чтобы раскусить кость. Хотя обычно он объедает самые длинные кости, после наслаждается черепом. Его атаки случайны, без каких-либо мотиваций. Не имеет значения, ел он или еще нет. Это никак не влияет на его каннибалистический голод. Самая большая уязвимость объекта 082 состоит в том, что он не способен отделить реальность от того, что он увидел в телевизоре или прочел в книге. Несколько раз объект выражал сильное желание встретить своего кумира Ганнибала Лектора и верит, что его любимое шоу, например, законопорядок, реальное, Хотя он показывал высокий интеллект в сфере памяти и разгадывания загадок, суть пародии, сатиры и фантастики находится за пределами его понимания. Объект 082, по-видимому, знает суть лжи. И может определить, когда окружающие врут ему и в то же время говорит очевидную ложь, когда его спрашивают о прошлом. Следуя показания объектам 082. Он вампир, гомонку, большая птица, гигант Андре, Наполеон, Обелиск, который напарник Астерикса, доктор Брайт, Халк, Александр Великий, Капитан Крюк, Шерлок Холмс, доктор Франкенштейн, Монстр Франкенштейна. Когда ему задали вопрос насчет лжи, он извинился. Ну я ведь только тогда вру, когда не краснею